Источник производства новейших торпед Ихтиозавр будет увеличен с 2023 года. Для получения необходимого количества изделий планируется заключение нового долгосрочного контракта, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Объемы производства перспективных электрических торпед Аут-1, шифр Ихтиозавр, будут наращиваться с 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Объемы производства новейших торпед «Аут-1» планируется значительно увеличить со следующего года. В связи с этим планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы флот смог получить необходимое количество изделий, — сказал собеседник агентства. В рамках пятилетнего контракта, заключенного в 2018 году, завод «Дагдизель» в Дагестане должен до 2023 года поставить для ВМФ РФ-73 торпеды. Этого количества недостаточно для полного оснащения даже всех дизельных подлодок проекта 636,3, состоящих в составе флота. Для этого требуется как минимум вдвое больше изделий, — подчеркнул собеседник агентства. На глубине 1 километр «Ихтиозавр» может преодолевать расстояние до 25 километров на скорости 50 узлов. Стоимость торпеды составит около 100 миллионов рублей. Отмечено, что «Аут-1» также будут отправляться на экспорт. По словам Игоря Короченко, российский флот получает новые торпеды, ракеты и другие средства в рамках масштабного процесса перевооружения. ТАС не располагает официальной информацией на этот счет. «Аут-1» — новая универсальная электрическая торпеда калибра 533 мм с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Торпеда обладает более высокой скоростью и лучшей дельностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия – способность обнаруживать кильваторный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.